И всем привет, друзья, с вами снова я, Альмир, и в этом видео, друзья, я опять начал свой ролик с главным меню Майнкрафта. Вы тут не видите мой скин, но не волнуйтесь, он тут у меня стоит. Вот оно. Просто какой-то багалось, у меня интернет, походу, не подключен. Все нормально. Короче, сейчас играем, друзья. Короче, тот самый подписчик мне сделал еще одну карту, друзья, вот. The Nether... Ой. Да. The Nether Update, друзья. Вот, давайте туда войдем и проходим его вместе со мной. Спасибо этому подписчику, что он делает нам такие прекрасные карты. Так, друзья, вот я вошел. Вот тут написано The Nether Update. Типа обновление Nether, друзья. Вот создатели карты, друзья. Аким 1,1-2-3. Аким 113. И nwuda 4N1K. Вот, друзья. Вот, что он нам написал тут. Привет, мой дорогой друг. Мы сегодня сделали для тебя карту. Правило. Не ломать блоки, не включать креатив. Хорошо. Приятного прохождения. Удачи. Ну что ж, друзья. Давайте его проходить. Ну что ж, друзья, давайте открываем наш Первый дверь. И тут, друзья, походу сразу же у нас тут идет лабиринт. Ну что ж, друзья, и будем его проходить. Ага, тут ничего нет. Давайте с правилой правой руки, друзья, начнем. Может пройдем? Так. Идем сюда, ничего тут нету, друзья. Так. Теперь вот сюда и теперь направо или налево. И Хотел сказать, друзья, что это изи, но нет. Тут какие-то тут развилки все таки есть, друзья. Тот. Так, друзья. Поздравляю nice. Хотя, друзья, это главен изичный. Так, проходим дальше, друзья. Так. Тут, да, друзья, нету щекпоинта. Надо прописать тут самим, походу. Вот, друзья. Ну-ка, он. Так, все, друзья, сработал. Ну что ж, давайте проходим его, ёпты. Так, сразу прыгаем сюда. Вот так вот, друзья. Блин, друзья, у меня немножко этот... Э, я же играю на телефоне, и у меня болит... Большой палец руки. Вот. Знаете почему? Сейчас вот расскажу. Короче, мы сегодня с батей этот НКТ трубо били на землю с кувалдой. Вот от этого у меня сейчас болит э, большой палец в руки, друзья. Так, чтобы потом установить туда сетку, конечно же. Так. Проходим вот так вот аккуратненько. она а и все. Так. Друзья, кто досмотрел до этого момента, напишите слово «шапка». Это такой тест. Смотрите вы меня или нет. И сразу ставьте лайки и подписывайтесь на канал, друзья. Вот. И это все. Давайте дальше проходить, друзья. Я не хочу задерживать этот ролик. А -а -а. Так вот, друзья, давайте дальше проходить. Так, тут что написано? Здесь невидимые блоки удачи. Ага. Зачем я сразу, друзья, посмотрел... На потолок Я не знаю У меня всегда такая привычка, друзья Так, тут Так, друзья, давайте спа... Сперва ставим спаун поинт потом к... Попробуем как-нибудь упасть, друзья Интересно, тут все заклеено с этим Эээ... Короче, вы, наверное, поняли С этим барьером, друзья Так, давайте, друзья, попробуем упасть Тут возможно Так Тут все-таки, друзья, возможно упасть. Значит, идем аккуратненько, друзья. Так. Сюда поворотик. И. И. Это короче что сломано, друзья. Я не понимаю. А! А, тут было этот, короче, на блок ниже, друзья. Поэтому я не мог не мог его пройти. Так, теперь тут походу easy, друзья. Вот так вот. Просто хопа и все. И проходим, друзья. Так, давайте тут ставим spawn paint, друзья, на всякий случай. Вот и все. Так, теперь. А, тут походу опять ответ... вопросики, друзья. Какого числа был создан Майнкрафт? Не знаю, друзья, капец. Давайте сразу открываем тут все двери. 12 мая, 11, 12, 13 апреля, 10 мая, 10 июня, не знаю, друзья, так это же моим подписчикам, друзья, походу, 10 июня копят блин, друзья, я дурак, ему же копят на 10 июля, Но давайте попробуем все-таки на июнь, хорошо, мы проверили эту дверь, друзья, Лучше туда не идти. Ну, давайте на 12 мая. Друзья, я просто не знаю, когда был создан Майнкрафт Капец. Так, 13 июля тоже нету. Ну, значит, 10, 10 мая там было, что ли, или нет. Но буду знать, друзья. Сколько... Что-то написано, друзья. У меня тут пиксели. А, да. Хотел сказать, друзья, что у меня у телефона пиксели, короче, этот, большие, я не могу его видеть. А там было написано пикселей. В... Так, сколько пикселей в высоту одной, одном блоке. Так, друзья, я. я, э, короче, профессионал Майнкрафт, я все знаю. Должен быть 16 на 16 был 16 на 16 пикселей. Вот, друзья, я не могу говорить по-русски, извиняюсь. Не знаю, друзья, я зачем челкнул пальцами? Ну пусть так будет ну что ж друзья сейчас проверим этот Какое... блин сложно друзья разглядеть а какое максимальное количество блоков можно поставить вверх а типа с нуля до 255 блоков что ли ну 255 естественно я про. Фу, блин, я не... ненавижу, друзья, это слово про. Звучит как-то странно и нелепо, друзья. Так. Давайте тут ставим по, Ой, что-то неправильно перепечатал, друзья. Все. Так, друзья, проходим. Так, опа. Ого, так. Допрыгнул, друзья. А надеюсь можно до туда сразу допрыгнуть? Или напрямую вон туда? Ну что ж, давайте попробуем, друзья. Да. Блин, упал, друзья. У меня, знаете, какая идея, друзья? Тут же всего три блока, я отсюда вот смогу допрыгнуть. Смотреть, что я сейчас делаю. Так, я тут не настроил, друзья, разделить элемент извиняюсь. Сейчас я быстрее это сделаю, вот так вот и все. Теперь мне будет легче про проходить эти паркуры, друзья. Хоп, хоп и хоп. Блин, не получилось, смотрите, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Пройдем это место, друзья. Это изящное место, походу. Так, хоп, хоп и хоп. Ха-ха-ха, друзья, есть тут. Все-таки смог пройти. Вот это вот место. Так, ну что ж. Ай, блин, друзья, все-таки упал. Ну что ж, проходим еще раз. Так, хоп, хоп, хоп. Блин, не получилось, друзья. Сейчас точно получится так, хоп, хоп и хоп. Блин, на прыжок не нажимается, друзья. Так. Давайте что ли, вот так вот. Хоп, хоп и хоп. Все, друзья, прошли. Давайте на всякий случай, друзья, я тут поставлю спаун-поинт. Я могу еще раз упасть, друзья, чтобы то неправильно сказал, друзья. Ну, не волнуйтесь, я просто не умею говорить, друзья, по-русски. Я что-то бормощу и бормощу. Так опять упали, друзья. Так, хобаного <свист> блин, друзья, я не могу проходить это место, Что за фигня. Так, я не хочу упасть, я не хочу упасть. Все-таки упал. <свист> ну что ж, друзья, мы его все равно пройдем как-нибудь. Хоба, хоба блин. Тут надо много раз, друзья, нажимать на прыжки и все возможно. Или просто. Вот так вот. И все, Изи, друзья, изи. Так. Тут, тут я смогу врезаться друзья. Так. Теперь вот. Ай, блин. Так. Проходим. Хопа! Давайте, друзья, ставим свой пайнт. Этот подписчик нам сделал какую-то странную карту друзья, которые я не могу проходить. извиняюсь подписчик, что такие за спойлеры, такие, точнее, не спойлеры, короче. Блин, друзья, я хочу научиться говорить по-русски, мне не получается, я же татарин. Так, хопа, так. Теперь вот. Естественно а, понятно, как так говорится, друзья, хопа, так не получается. Атмосферу дает друзья. Что-то невозможно пройти, друзья, хопа, на. Так, еще раз. Нет, друзья, это. Это место невозможно пройти. Сейчас я сделаю магии монтажа, друзья. А знаете что? Я не хочу сделать магией монтажа, друзья. Магия монтажа меня переходит на этот креатив. я не хочу. Но я не хочу на креатив, друзья. Хопа! Нет, друзья, я не могу это терпеть. Мне, мне приходится, друзья, приходится вот так вот сделать. Знаете почему? Потому что я, потому что я паркурист, я юморист. Наверное из-за этого, друзья, мне не поставят авторские права. На, на том ролике, друзья, один блок, там у меня стоит, короче, авторские права. Ух ты, друзья, тут. Огроменный портал в Незер. Ну что ж, давайте тут поставим, на всякий случай, этот спавн-пойнт, друзья. Вот как говорил уже, друзья, на да, там ролике у меня стоят зачем-то авторские права на музыку какую-то там. Так, ну что ж, я ставил спавн-пойнт, друзья, тут горят два костра, а тут в лаве ничего нету. Ай, друзья, тут ничего нету, а это там... Тут на этом тоже нет. Ай, блин, друзья, я умер. Ну ладно, давайте проходить. Тут, вау, друзья, смотрите, у него какие-то все прибомбасы, друзья, капец. Это реально, э, короче, ад. Адские крепости, подожди. Типа, а тут что есть? А что вообще на этом левеле, друзья, что делать надо? Этот сундук. На сундуке ничего нету. Так... Тут ничего нету больше, что тут надо делать. Я не понимаю, друзья. И не шарю, тут не шарю. Ага, не шарю, вот. То, что надо делать, да, я поджогся, друзья. Давай, наверное, это какой-то паркур. Я не знаю, какой паркур. Давайте заберемся на этом вот... Что это такое? Я не знаю, друзья. Вау, какой он длинный, на самом деле. Давайте прыгаем, хопа. Не разбили себе конечности, друзья, хопа. А тут интересно, друзья, можно улететь за карту? Оказывается, можно, друзья. Я не хотел это делать, но... Просто реально, друзья, просто для проверки. Давайте вернемся вот сюда вот. И обратно на... На... Но выживание тут должно быть ставить, да, друзья. Выживание, а не приключение. Так. Что тут вообще надо делать, друзья? Я не понимаю. Что тут надо делать? Давайте потушим эти все костры нафиг. Что тут надо делать, друзья? Я не понимаю. Я вообще не не в этом, друзья. И не шарит. Что тут надо делать? Походу, друзья, у нас тут э, серия получается очень длинная. Ну, надеюсь, вы посмотрите, друзья. За это, друзья, лайк. Просто поставьте и этот лайком, друзья. Ой, блин. Все-таки, друзья, я тут не понимаю, что тут надо делать. Что? Что тут надо делать? Я не понимаю, друзья. Хопа, тут поднимаемся. О, оба нет, друзья тут невозможно что тут надо делать я не понимать друзья я не понимать может а нифига себе, кнопка друзья я вообще не увал а это что за место друзья адской вау смотрите-ка друзья тут типа этот э, огромные мамонта умершие друзья Вау, типа тут. Это же костяные, друзья, блоки, да? Да, я прав, я прав По зоку как, как кости, друзья, так. А тут что надо делать, дня недоразумение, друзья. Я не понимаю, не понимаю. Так, тут что такое? Тут, тут какая-то развалюха. Ну этого подписчика, друзья, креативность полным-полно. Он тут построил огроменную карту для меня. За это ему, друзья от меня респект вот давайте потушим на всякий случай тут все огни Может за огнем друзья что тут есть под огнем или как говорится по-русски так ищем наверное тут опять надо найти кнопка какой-то тут, тут ничего нету а тут тут косяк друзья какой-то ну не будем на этом короче короче на, ну, короче, друзья, вы поняли. Так. Блин, друзья, что тут надо делать, я не понимать. Смотрите, друзья, тут как будто что-то пря... прячется. Давайте туда поднимемся, и, наверное, там будет наша кнопка. Просто мои, друзья... Предполагание, предполагание. меня тут ничего нету, друзья. Тут ничего нету. Хм, странно. Тут ничего нету, друзья. Так. А может за этим огнем, друзья, что-нибудь есть? Все посмотрим. Тут, тут тоже ничего нету, друзья. Что-то надо делать, я не понимаю. Тут, тут ничего нету. Что за фигня, друзья? Может, вот так вот посмотрим сейчас. Может, на стенках какая-то кнопка есть, друзья, не понимаю. Так, то тут, тут, походу, друзья, тоже нету ничего. Так, а что тут надо делать? Ну, я уже, друзья, знаю, что тут надо, надо искать кнопку какую-то. В каком-то свете тут, друзья. Я его не могу найти. Так, хоп-хоп-хоп, там ничего не видать, друзья, со картой. Но, согласись, карта очень хорошая, друзья, мне эта карта очень нравится. У нашего подписчика креативность очень хорошая. Так, друзья, значит, что сейчас я сделаю? Я проверю края, где тут стоит командный блок, друзья, если буду щитереть. Просто, друзья, я просто не могу в это место пройти, там же ничего нету. Я, я ничего не понимаю, друзья. Так, тут тоже ничего нету. Что за фигня, друзья? Что за баги? Так, ищем кнопку, ищем кнопку. Кнопка, ты где? Я тебя не вижу, кнопочка, ты где, ты где? Наверняка в этом доме, друзья, что-то прячется. У меня просто такие догадки, друзья. Ну, тут ничего не видать. Тут ничего нет, друзья. Блин, друзья. Так, друзья, тот уровень я просто скипнул. Точнее, просто пропустил, друзья. Я не, не знаю, как это говорится. Но я перешел на следующий уровень, друзья. Просто там нереально, друзья, найти эту кнопку. Куда его он перепрятал, я не понимаю. Извиняюсь, подписчик, но пришлось так сделать, потому что мой ролик затянется надолго. Просто извиняюсь, подписчик. Надеюсь, ты не против. Так, тут ничего нету, друзья. Что-то за лабиринты тут. Походу, наш подписчик, друзья, очень любит лабиринты. Так, теперь, теперь, теперь, теперь, друзья, теперь. Зачем я вообще говорю теперь? Что за фигня? Так, тут ничего нет, Тут тупики, друзья. Везде тупики. Что за фигня? Так, ищем, ищем, ищем выход. Тут, тут что-то есть? Тут нет, нету ничего, друзья. Тут стена. Так... Тут опять тупик огроменный. Так тут ничего нет, друзья. Выходим сюда. Блин, зачем у, меня, у него так, друзья, все короче тесно? У меня же может быть клаустрофобия. Так, все еще не могу найти, друзья. все за фигня. Так. А что будет, если сюда идти, друзья? Так, так, так, так, так, так. так. Ага, вот она, друзья, выход так. Что там написано, друзья? А, поздравляю, жми на кнопку. Нажал. А, что это? Капец, друзья, это что? Дроппер, капец, капец, капец, капец, капец. Надо тут сразу ставить spawn point, друзья. Дроппер, друзья, я ненавижу дроппер, дроппер. Давайте поле зрения сделаем, друзья, на максимум, чтобы видеть все. Так сказать. Вот так вот, и сделаем его. О, друзья, смотрите, уж мы все видим, даже облака вот такие вот большие. Так, теперь ищем выход, друзья. Так. От, отсюда невозможно пройти. Давайте вот сюда вот падаем, друзья. О, летим, друзья. мы разбились, друзья, не волнуйтесь. Я ничего... Я не пострадал. Так, тут... Какие дырки, так. Ага. Угу. Так можно, друзья, сделать вот так вот И все Все проходит на изи easy... Ой ой Так Так давайте на водичку друзья водичку Шо Что? И что, друзья, вода фальшивая, я не понял Так, давайте еще раз Блин Блин, друзья а -а -а -а. Не могу, друзья. Давайте обыщем на э этот э края. Так, друзья, давайте обыщем. Так, тут, тут у нас ничего нет, друзья. Побежим вон туда. И тут у нас ничего нету. Что за фигня? Не надо, друзья. Не, мо не могу пройти этот паркур пар -пар так. Ох ты, друзья. Тут может, может нам повезет, друзья. <св amidst> О, нифига себе. Друзья, нам сильно повезло. Давайте уменьшим этот поле зрения. Там, что был реально слайм-блок. Я не понял. Ну, Сейчас посмотрим, друзья. Так, прыгаем. Так, фух, не разбились. А, да, друзья, смотрите, тут реально стоит слайм-блок. А тут, тут ничего нету. По остальным краям, друзья, тут ничего нет. Да, нажимаем на кнопку. Хопа! Что-то не нажался мне, друзья. Так, тут что... Тут развалюха, друзья, недоделанный, э, короче, портал Незер. Здесь ты должен будешь найти четыре кнопки и поставить их на лампы. Какие лампки, лампы, друзья, что за фигня, какие лампы, друзья, я не понимаю. Нельзя ломать блоки, ха-ха, спасибо, подписчик ты наш. Ищем, друзья, ищем кнопки, стоп друзья если кнопки надо найти значит они на чем-то друзья в сундуках или в бочках сейчас ищем бочки сперва если их нет то ищем сундуки ай блин друзья поджегся то тут, тут у нас тут, тут у нас друзья ничего нету смотри какой декор друзья смотри капец очень креативно друзья креативно наш подписчик очень креативный так спасибо тебе еще раз подписчик что ты нам делаешь такие хорошие карты друзья так ищем ищем бочки друзья и ну и заодно сундуки друзья Тащим, тянуть Наверное на этом лесочке таком. Он прячется, друзья. Так, так тут. Смотрите, друзья, он реально тут старается. Вот тут все есть, друзья, капец. А тут эти лампы, это что тут? Да, друзья, они тут так тут что-то написано. Прошу ставить кнопки на, по порядку пиво. А, слева направо, друзья, вот все Хорошо, мы так и будем делать, друзья. Так. Тут ничего не да. До... А что вы, друзья, если справа налево? Что вы на это скажете? Ну шо ж, попробуем и так. На этот ничего не могу найти, друзья. Блин, друзья, вообще не могу его найти, капец. Я тут почти все обыскал, друзья. Но я его не могу найти. Куда он... Пере... Куда его перепрятал? Я Так, Что я говорю, друзья? Куда он его спрятал? Так, давайте посмотрим наверху, друзья. Может что-нибудь найдем. Так, друзья, я не могу их найти. Ого, друзья, они тут... На шалкерах. Ага, теперь я буду... Ага, вот одна кнопка, друзья. И давайте... Просто поставим, друзья, справа налево, что будет просто мне интересно. А, а вдруг, друзья, я сломаю карту? А что будет потом? А ничего не будет, друзья. Эта карта в наших распоряжениях, друзья, так сказать. Так, слева направо. Я буду справа налево. Пока что, друзья, давайте не нажмем. Ищем от... вторую кнопку. Так, друзья, если они на шалкерах, они тут могут быть везде. Просто везде они могут быть, друзья. Давайте еще раз проверим эту крепость какую-то. Я не знаю, что это за крепость такой. Так, тут. А... <с> друзья, вот она. Еще одна кнопка. А так, тут. Вот не шалкеры, друзья. А может, здесь черный чёр шалкер, друзья. Блин, руки онемели, друзья. Что делать? Ох, капец. Я очень стараюсь, друзья, вам снимать хорошие качественные ролики. Посмотрите их с удовольствием. Давайте поставим, друзья, эту кнопку на место. Блин, друзья, я случайно поставил это. Его, друзья, отсюда невозможно обратно взять. Я случайно поставил, друзья, давайте попробуем. Ааа, -а -а, друзья, я сломал систему, что теперь делать? У меня, друзья, есть идея. Давайте скрафтим новую. Это же, походу, друзья, древесина, только из Хацского. Давайте сделаем вот так вот сделаем, и, и кнопки, друзья. Опа! Сразу четыре кнопки, друзья. Походу, друзья, мы сейчас сломаем карту. Ну, пусть будет так. Давайте ставим сюда, ставим сюда. И теперь вот сюда. И нажимаем. Заполнено два блока. Ага. Угу. Заполнено два блока. Ага. Угу. Тут. Заполнено два блока. А тот. Нас телепортнули, друзья, куда-то. Ну, я не, не знаю куда. Нажимай на кнопку нажимаем поздравляет и прошел карту ну что ж говорит друзья тут тут его поход друзья это какой-то герб его буду его так называть потому что в том э, короче в той карте друзья у него тоже был такой крестик из алмазов креть ну давайте будем на креть друзья тоже как на, на там карте, друзья. Только на место воды тут лава и нету этот, короче, фейерверичного аппарата, друзья. Ну что ж, давайте про посмотрим тут. И давайте, друзья, просто я хочу вот э, найти эту кнопку на этом вот. Как видите, друзья, тут все проверял на креативе, поэтому я просто скипнул, короче, пропустил этот уровень, друзья. Давайте просто посмотрим, где может быть эта кнопка. Давайте короче, рушить все. Ну, я же прошел карту. Спасибо этому подписчику. Блин, капец, для куда? Вот она, друзья. Просто, наверное, забыл тут поставить кнопку. Или типа того. Тут нету, не было кнопки, друзья. Я же тут все обыскал. Тут не было кнопки, друзья. Ну, вот она. Тут что? Да вот. Это для телепортировки, друзья. Кто не знал. Жорж, вот такая вот карта. Очень хорошая. Мне очень сильно понравился. Вот это место, друзья. Тут мы или. Ну, но в этом, друзья, я буду заканчивать. Так вот, друзья, кому понравился вот такой вот ролик, в я прохожу э, этот, карты от подписчиков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И вы тоже можете строить карты для меня. Пожалуйста, вроде я не возражаю. Вот этот чувачок под ником этот NWU4N1K, похоже. Вот, я еле его запомнил. Вот. Он построил у него вот такую вот хорошую карту, друзья. Все, всем пока, друзья. Спасибо за просмотр. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока-пока-пока.